нам, Государственное, как и во Господне, не только по Евангелия, мы каждый раз это слышим в этой строчке из чинных последований утренней. Вот утренняя сегодняшняя служба сегодняшний день где не день является две части, там, вечерняя и утренняя. Утренняя, когда выходит в чте, в читает, что читающих фсалмов, да, слава Богу, потом шесть псалмов, значит, а после этого выходит в чте, читает мирную тению и тут же вот это вот... Бог Господь, Истина, Бог славян, городие мое имя Господне, четыре раза поется, и в это время коротко повторяет, а потом тропарирует. Почему это? Это вовсе не случайно, потому что э, этот возраст, Бог Господь и весенам, Бог славян, во имя Господне, этот возраст, который встречали люди Христа, идящие идущего во Иерусалим. Почему а церковь поставила его вчину последование утренней? Потому что утреннее. Если вечерний, это про что? Это про Ветхий Завет. С чего начинается все наши действия? С каждые в тишине, в да? Значит, это про образ того, что Дух Святой носился над лобою. потом поется этим вот эти псалом, это псалом со мира, когда мы вот, Господа хвалим, что Господь всякую вудростью сотворил Иси. И поехали, поехали, Ветхий Завет, оканчивается вечер, вечерние на стыке Ветхого и Нового Завета без пения тем радостью не отмечающий от работы молодый, а потом Бог оказался в радузе, и начинается утреннее со слов «Слава Вашнего Бога!» Что это? Это уже а, ангельские привестия в Иеремскую ночь, в, в ночь Тереста Христова, Христова. А потом Бог Господь. Вот, Бог Господь почему появился четыре раза? Потому что Господь четыре раза был в Иерусалиме, э, будучи уже в статусе, э, так сказать, Мессии, да? Он тридцать лет ходил в Иерусалим как э, обычный человек, да? Потом Хрестился, явился Даниил, и вот в своем мессианском служении Господь 4 раза был уставлен, поэтому четыре раза против Господь на утро. Да. Но это так вообще расширение указало, чтобы мы знали. Но, конечно, сам праздник существует праздник такого, что мы сегодня совершаем важные события. Часто бывает так, что, вспомните, как в классиках сказано, далекое видит, значит, большое видится издалека. Два человек живет в эпоху, ему кажется, какое-то событие никакого не имеет значения. Но проходит год, два, три, десять. 20, 50, 100, я так понимаю, что вот это даже было самое главное, а бывает наоборот, если бы кажется, вот это, жизнь, что, куда это событие жизни, что куда-то архиважит, а проходит по твоей жизни, что это вообще ерунда какая-то. Так вот, и апостолы, и все, находящиеся в то время, которые были в Христа вначале, они едва ли вообще себе понимали, что они, что они делают, что они совершают. И даже фарисеи, как мы с вами сегодня это главное слышали, сказали, ты что, не видишь, что делают люди? Ты что, не веришь, что младенец запрещает? Скажи, что запрети, чтобы они замолчали. Господь сказал, ну что если они замолчат, то камни не заперете. Очень праздник такой многогранный, много о чем можно поговорить. Я бы ваше понимание на что сегодня акцентирую. Смотрите, об этом сказано только Луки. Только Лука в этом повествует, что когда Господь в Иерусалим, то Господь плакал. Он плакал. Мы сегодня радуемся, у нас есть верба в руках, да, значит, эти самые... Ну, парня не вижу, но верба точно есть. Значит, Христа встречаем разбиться. Праздник, завтра рыбу можно, в общем, сказать. У нас праздник. А Христос плакал. Умех он ехал и плакал. Почему? И вот апостол Иваныст Лука, Он дает, повествует речь Христа к городу Иерусалиму. Господь обращается к Иерусалиму в целом. Он говорит, Бог, если бы ты знал, что ожидает Тебя. Господь. Ибо наступит время, когда отложат тебя ко и разрушат тебя, и бьют детей твоих в тебе самих не останется из камня камнях. И Это Господь сказал о тех временах, которые в стоящую, что слово в слово исполнилось, в 37 лет, одно поколение. Эти младенцы, которые Христа встречали на выше многие из них 37, 37 лет спустя стали очевидцами исполнения пророчеств Слов Иисуса Христа в этот день. Кто его слышал в это время? Может быть, какие-то учеников, которые рядом сидели с ним и, наверное, тоже радовались. Вот. А так вообще, так часто бывает. Большая слава пришествия к большому В жизни все меняется. Сегодня так, завтра иначе, сегодня это на пике, завтра это никто, потом все местами меняется. Есть такой, знаете, полушутка, полуанедот, полубыль про одного человека, который так сказать, жизнь повалилась во всех фронтах на работе проблемы, значит, в семье терки какие-то. Финансы тоже приходится, ученик начинает, начинает жаловаться. Пальчик, сок пошло не так, это не да, да, всегда все плохо, лучше что делать. Он говорит, берешь источник а и пишешь, это пройдет. И вешаешь на дверь какую-то. И когда проходишь, каждый раз это будешь видеть. Ну, совет сделал, да, пошел сделал. повесил эту табличку. Значит, а, спустя какое-то время сок все, все поменялось. Такой довольный примыкает, плачет, пальчик, спасибо прям вообще подводил какой-то вот прям значит, замечательный мысль, спасибо, что посказали. Он говорит, ну что быстро исполнилось, слава Богу, но надпись не снимать. Надпись не снимать. да? все меняется. Вот так иначе. Это мы с вами особо не аж, хорошо видим, вот людям, достигших, достигших больших высот. В мире, в масс-медиа, в спорте, где-то еще. вот они вот добрались туда, зачастую, так сказать, переступая через трупы, через голову, иногда добились самого они потом цепляются, а потом их время проходит, и как они жаждут этого. Посмотрите на все эти угасающиеся э, мед, медиа эти личности, да, и они уже небольшой соседи след. Они все пытаются как-то ухватиться за это, одно, второе, третье. Они по 20 разу замуж уходят, там мечаются непонятно как, да? Для чего? Чтобы к себе, внимание, привлечь, привыкли к этому. И это совершенно наш путь, не христианский. Поэтому сегодняшнее событие соотнотехе нас этому в том числе очень много, чего нас учит, в том числе, что не надо следовать за толпой, и там, где большинство, не факт, что там находится правда. Для государства, господин мы говорим, что узкий путь, ведущий в царство, известно, узкий. Ведущие погибли, большая, большая дорога, так сказать, накатанная, асфальтированная, освещенная, где погибли ведущие. А дорога, ведущая в царство, известно, узкая, малопотоптанная, зачастую темная, ты пытаешься как-то по ней идти. Вот, дорогие христиане, давайте об этом не будем забывать, что Господь плакал, когда объезжая в Иерусалим. Вот мы, ну, конечно, мы радуемся сегодня Господь славе. Мы должны помнить, что эта слава Бога приведет к чему. Но распятий придет. И, а, и, конечно, очень важно посмотреть на апостолы, то, что делали апостолы. Они же тоже ждали этого. Вот они думали, что это пик славы Христа. Потому что они ждали, что музей будут. Все, вот сейчас мы пойдем, а они же думали как. Часто мы ходим в Иерусалим. Значит, затем мы идем значит, в храм. Там ты, Христос, Мессия, себя приглашаем главным, мы такие у тебя горой, и, сказать, все, римских вальсиц свергай, и мы будем царствовать. А думали все апостолы. Иуда так И Пётр так думал, все так думали. Значит, никто из них это, не был, были именно такие выставки. Так вот, Господь о других вещах думал. Потом, по сами знаем, это все так мыслить не было, вот чуть позже будет, да? Это про что? Про то, что когда Христос на с, нами, с ним все идут. Знаете, какая тоже есть такая фраза? Как, э, как кормиться с рук Христовых, так это пять человек. А как на страдания эти всего двенадцать человек. Ты и те, кто Христов с нами, да? И те кто Христов, и тысячи от Него. Что не осталось? Только на Богостос с Него нашел. Давайте, братья и сестры, мы с Вами тоже будем это помнить. Будем все хрестовывать до конца. Сегодня первый день. Первый день у нас со на недели, завтра уже второе вероятное на воскресенье. Надеюсь, что все присутствующие завтра будут почищаться тело кроме Христовой. Вот, Возможете делать это во вторник, в четверг мы будем служить, и другие и в субботу и на пятницу службу. Постарайтесь еще раз вас к этому активно призываем, чтобы мы с вами старались не максимально Христу посвятить Христу. Вот, давайте там, многие вот у вас есть и телефоны, такие мессенджеры и прочие штуки, отключите все, что, вот, все, что можно Отпишитесь от всех там пабликов и э, масс-миллерий каких-то там этих, э, кого на кого -то подписаны. Для чего? чтобы про Христа думать. Вот я от них же, первый есть у Аса. Я тоже от, многих, от некоторых отписался вначале начале а кого-то оставил сейчас. Думаю, нет, Вот сейчас не страшно, и от всех остальных подписаться. Потом уже надо будет потом сказать, потручивать. А эту неделю максимально всегда будем про Христа. Читайте Евангелие. мы вот сами сегодня я в группе написал, 24 главу атмосфера, Матфея, все прочитали, завтра 27 мы прочитаем. Так потихонечку все Страстные евангелии с вами за Страстную неделю прочтем, чтобы быть в теме и думать о Христе, идущем сначала на смерть, на страдания, на распятие, на смерть, и потом уже будет Светлая Воркестовая Воскресенье. И нам проще. Мы-то знаем, чем закончится эта тема. Мы-то знаем. А не апостолы, не вся эта толпа, а? Не Богородицу. Не знают, что Богородицу, да, но тоже не знали. Вот. А остальные уж точно не знали, что закончится этот такой славный, Воскресенье в Христу. А вот когда выделили Христа Аската, вот, то там, конечно, у них было, как бы сказать, шоу большое. Но вот я знаю, в нам проще, но давайте все, что услышим, усвоим, постараемся заколоть, усвоить и, исходить, но, конечно, применить. Потому что легко говорить, нам да, а, Атец хорошо сказал, а сам-то? давайте вместе с вами все будем вот исполнять, тоже получше. Для, для того, чтобы светлое -то воскресенье было действительно большой фискальной радостью. Спасибо Господи за молитву. Завтра, как обычно, во время исповедь во время этого, и служба, как обычно, по расписанию. Друзья мои, значит, смотрите, еще вопрос такой. По поводу исповеди. Мы в последний раз будем исповедовать в эту субботу с утра. Значит, мы посхали службу, исповеди не будет. Не будет. Посему, кто-то из вас сегодня исповедуется, хорошо, Старайтесь не к жизни в неделю, вас не почищайте. почищайте в среду, во вторник, почищайте в четверг, почищайте в субботу вас тоже прочищаетесь. Ну вот, значит, если душа как, жажет испобеди, у вас есть средовечер, в четверг утра, в четверг вечера не будет испобеди, потому что мы будем у креста Христова стоять, будем с Господу плакать, с головой сюда. в пятницу не будет испобеди, там до этого будем искать плечи лесу, креста, будем хоронить, в субботу в утро будет испобедить, и все. Поэтому у вас есть, я вот заради вас да, если сколько, получается, у вас несколько три дня впереди, три среда вечера, три кутра, сегодня спокойно спокойника, всех успеем в Поэтому там сами разбудите свой график, как чего вы туда сможете, но опять, имейте в виду, что на палоску не обижайтесь в Андрею, что мы не будем вас исследовать, не будем. Время даем достаточно, чтобы это делать на неделе предстоящей, по сегодня, и всех